Друзья, добрый день! Компания Ферон представляет вам новинки серии Корфу. Это настельные линейные светильники для архитектурной подсветки. Сегодня мы с вами проведем распаковку. Посмотрим, что входит в комплект светильника и как он упакован. светильник упакован в многослойный картонный короб, а также в пенопласт. В комплект светильника входят крепежи и инструкция. Сам светильник также дополнительно упакован в полиэтилен. Светильник изготовлен из алюминия с акриловыми вставками. Степень защиты от проникновения пыли и влаги IP54. Внутри светильника установлена светодиодная лента в силиконовой оболочке, что обеспечивает дополнительную защиту. Серия представлена тремя моделями мощностью 15 Вт, 30 Вт и 45 Вт, размером 50 см, метр и полтора метра. Перед вами модели в теплом цвете, цветовой температуре 3000 кельвин. Также данные модели доступны в цветовой температуре 4000 кельвин. Все светильники уже в наличии на складе.